Сквидвард Suicide В переводе на русский самоубийство Сквидварда Это известная крипипаста, которая считается одной из самых страшных в интернете Речь идет о якобы потерянной, никогда не вышедшей серии мультсериала Spongebob В которой происходит самоубийство спинога Сквидварда Вместе мы разберем и узнаем историю этой крипипасты Присаживайтесь поудобнее, возьмите с собой чай и вкусняшки Приятного просмотра! Серия начинается с того, что Сквидвард играет на кларнете, попадает не в те ноты. В общем, как и всегда, мы слышали смех Спанч Боба. Сквидвард останавливается и кричит, чтобы Спанч Боб успокоился, так как Сквидварду нужно тренироваться, потому что у него концерт этим вечером. Спанч Боб говорит, что нет проблем и уходит к Патрику и Сэнди. И мы видим завершение концерта Сквидварда. С этого момента происходящее перестало быть нормальным. Во время игры некоторые кадры повторяются, а звук нет. Но когда он прекращает играть, звук обрывается, как будто и не было никакого пропуска. Слышен легкий шепот в толпе прежде, чем зрители освистывали его. Освистывание довольно популярно в мультфильмах. Но в этой серии можно было четко услышать злобу. Крупный план Сквидварда, он выглядит очень напуганно. Следующие кадры показывают толпу, в центре которой Спанч Боб и он тоже кричал вместе с толпой на Сквидварда. Что очень на него не похоже. Но это далеко не самое странное. Что действительно странно, так это супер реалистичные глаза, очень детализированные. Конечно, не человеческие глаза, но точно, что реальнее, чем компьютерная картинка. Зрачки были красными. Кадр показывает Сквидварда, сидящего на краю своей кровати. Он выглядел очень несчастным. Из его окна видно ночное небо. Значит, прошло не так много времени после концерта. Самое напрягающее из всего этого — отсутствие вообще какого-либо звука. Как будто колонки в студии вдруг выключились, хотя лампочка показывала, что они прекрасно работали. Он сидел и просто моргал в тишине секунд 30, потом начал тихо всплыхивать. Он положил свои руки, ну или щупальца, на глаза и заплакал. Так прошла целая минута или больше. В это время звук вырос из ничего до едва различимого. Дальше экран плавно увеличивает лицо Сквидборда. Подплавно я подразумеваю то, что это заметно только когда кадры разделены между собой каждые десятью секундами. Его рыдание становится все громче, наполняется злостью и болью. Затем экран задертался как будто пытался обвить сам себе. Всего на доли секунды потом вернулся к прежнему состоянию. Ветер сквозь деревья становился все громче и реже. реже. Резче. Как будто где-то назревает шторм. Этот звук был жутким, и рыдания Сквидварда казались реальными. Как будто звук не был из колонок, а сами колонки были отверстиями, через которые он проникает с другой стороны. На фоне ветра и рыдания очень слабо звучал смех. Его было слышно в случайные интервалы, и он не длился больше секунды. На фоне ветра и рыдания очень слабо звучал смех. Его было слышно случайно интервалу, и он не длился больше секунды. Через 30 секунд экран стал мутным и задергался очень сильно. Кое-что высвечивалось на экране, как будто единственный кадр заменялся. Экран снова показывает Сквидварда, который плачет сильнее, чем раньше, и только половина тела в кадре. На его лице появилась кровь которая текла из глаз и тоже была нарисована супер реалистично. Настолько, что казалось, если дотронуться до экрана, то твои пальцы будут в крови. Ветер звучал так, как будто это была буря в лесу. Был даже слышен стук ветвей. Смех, глубокий баритон теперь длился более долгими интервалами, и был слышен чаще. Промелькнуло несколько кадров, сопровождаемые криками. Весь звук снова полностью остановился. Сквидвард снова смотрел прямо на зрителя, весь экран, только его лицо, и так около трех секунд. Картинка быстро сменилась, и мы услышали все тот же глубокий голос, который произнес «Сделай это!». И мы видим пистолет в руках Сквидварда. Он немедленно вставил пистолет в рот и нажал на курок. Реалистичная кровь и мозги разбрызгиваются по стене за ним, по его кровати, и он э, отлетает с силой назад. Последние 5 секунд эпизода показывают тело Сквидварда, лежащее на кровати. Один глаз свисает над полом на том, что было левой частью его головы, смотря равнодушно на все это. На этом эпизод заканчивается. Эта серия является неофициальным, и мне кажется, это фанат сделал. Но мне интересно, что у него было на уме, когда он делал эту серию. Ну что ж, спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забудьте написать комментарии. Ну что ж, я пошел. Всем удачи!